Я Владимир Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Вера и Боги». Сила нашего Бога в нашей вере. Задумайтесь, как важны эти слова, как они правильно определяют суть веры, суть веры, суть Бога, суть веры, Бога в нас и суть нашей веры в Бога. Если человек в Бога не верит, существует ли Бог? Если человек не чувствует поддержки Бога и веры в Него, существует ли человек? Это очень философский вопрос. Но Бога мы наделяем силой, а не Он нас. Когда мы верим, мы посылаем очень важную информацию Богу. Мы посылаем Ему очень сильную и мощную энергию добра. Мы Его наделяем силой, благодаря которой Он наделяет силой нас. Я считаю, что первосточник является человек, который создает богов, который создает религии. Существует бог или нет, это уже глубоко философский вопрос, но я хочу сказать о другом. Так или иначе, Вселенная управляет некая силой. Кто называет ее богом, кто называет дьяволом? Каждый народ придумывает название этому, этому божеству свое созвучно силу религии, религией, с его традициями, с его культурой. Но важно одно, когда мы верим, мы сильны, мы сплочены, и мы живем благодаря вере. Но вера жива благодаря нам, благодаря тому, что мы верим. И Бог наш силен потому, что мы дарим ему эти силы. Мы верим в Него. Благодаря этому верим в себя. Сила Бога вере человека. Но Бог бессилен, если человек не верит. И если Бог бессилен, и если Бог. Все просто. Если просто верить, начать с самого себя. Все замечательно будет, когда вы в себя поверите и почувствуете, что вы Богом являетесь. Хотя в храмы, Молясь, вы прежде всего должны верить в свои силы и благодарить того, к кому пришли. Вы должны возрадоваться тому, что вы говорите со своим Богом через себя. Бог говорит с вами, вы говорите с Ним, а по сути вы говорите сам собой. И тот человек, кто поймет, что главный Бог его жизни – это Он, что самый сильный Бог – это Его характер, это Его Дух. Это его принципы и убеждения, его вера в самого себя. Он будет всесильным. Он покорит мир. Он покорит себя. Он сломает все границы. Он зайдет за любые горизонты. Он покорит любые вершины. Он добьется всего. Стоит лишь верить в себя, в Бога. Чем помогаем себе и Богу, даем силы миру и самому себе на этом все берегите себя подписывайтесь на канал и оценивайте видео